Добрый вечер, с вами Корейский язык с нуля. Сегодня у нас будет такое занятие. Мы будем разбираться с корейской раскладкой клавиатуры. Оказывается, в варде можно поставить сразу корейский. И на раскладке у нас здесь написано русский. Я имею в виду на нижней панели, да, стоит. А в варде у нас стоит корейский. И вот... Удобнее еще для того, чтобы печатать, потом взять, допустим, лист бумаги и начертить там клавиатуру, и проверять, какие буквы, значит, где у нас находятся. Вот начинаем. Первое у нас начинаем сверху. Ну попробуем цифры. А, у нас, оказывается, даже еще и цифры тут. Это мы нажали один. Значит, тогда 4 надо у нас столбца. Но, по-моему, они будут все дублироваться. Пробуем. Нажимаем 2. Так. 3. 4. 5. Сейчас усовершенствовалось немножко. 6. Так. 7. 8. Девять 0. 0 нажимаем. Теперь. Так, все, здесь у нас закончилось. Это у нас <coughs> была верхняя строчка. Ну-ка, а если мы нажмем ее? Понятно. Так, теперь у нас э, пошли буквы. Здесь мы нажимаем. Нажимаем. Э, я буду. Э, Значит, по-английски куда нажимаем? Так, потом w, потом e, r, t. Значит, это у нас забыл, как называется. Русская N где? Здесь у нас, значит, U. Это я, это я по-английски говорю. Ну, по-английски И. А буквы сами мы еще согласны, мы еще не все прошли. Потом О. П. А, так. Все. Следующее у нас начинается A, C, D, F, G, H, G. Или я что-то перепутал. Вот сейчас следующий, который за H, это у нас... Буква английская. А вот здесь, честно говоря, она должна печатать другую букву. Видите, здесь идет повторение. Хотя, впрочем, может она и ничего не должна, но раньше печатала другую. Потом К идет у нас. Потом Л, Л, Потом двоеточие русская же потом у нас идет Э. E. Буква, а потом у нас идет так, все здесь закончилось так. Сейчас мы еще добавим добавим еще. Так, добавим еще в эту. строку. Так. Так, сейчас мы... Ладно, добавим еще одну... Число столбцов пускай будет десять. Число строк две. Так, ставить таблицу десять две. Так, и здесь у нас будет э, следующее Z. А, так, нам надо поменять. У нас здесь щелкаем внизу. У нас здесь, где написано язык русский Россия. Щелкаем два раза левой кнопкой и меняем на корейский. Нажимаем ОК. И дальше продолжаем Z. X, ä, X, ä, X, значит. С. В. Б. Б. Н. Здесь она дублируется. М. Так. Все. Таким образом, видите, конечно, у нас здесь не все буквы. Букв-то у нас 40. Еще дифтонги. Гласные, согласные, как мы проходили, видите, какие еще нам нужны смычные и взрывные. И вот как мы это сделаем. Мы еще, пожалуй, пожалуй, добавим еще одну таблицу. Еще одну таблицу. Так. И здесь у нас будет.. Здесь это как бы мы будем... Не знаю, верхним, конечно, цифрами можно пользоваться. Но я, честно говоря, не пользовался. Но во всяком случае, здесь мы видим, есть что-то такое для нас удобное. Так, теперь мы что делаем? Мы зажимаем Shift и проделываем то же самое. 1, 2... три, четыре, пять, шесть, а все, по-моему. Так, теперь а, буквы пошли. Так, зажимаем W. Это QW. Е e. Это у нас сочетания согласных. Они пишутся обычно... Э, сочетание согласных, которые пишутся внизу. Так называемые подчимы. Они в подчиме пишутся э, внизу. Корейские у нас в квадратиках воображаемых. И слоги там у нас идут не прямо как в русском, а, а в квадратика, То есть внизу... Э, пишутся э, согласные. То есть слог, если состоит из трех. Глас, э, согласный звук гласный и согласный внизу. Или мо, может быть два согласных звука внизу. Называется подчим. И он вот состоит из разных. Из двух согласных может быть. Но это мы чуть попозже пройдем. Так, теперь у нас... Что тут было? Я уже забыл. Три. Р. Так, теперь. Т. Так, все закончилось. Теперь по пошла у нас строчка. Эй. Какие-то буквы, видите, тут повторяются. Здесь не все. Так, си. И там можем перерисовать. D перерисовать на F. Джин. Так, следующая. Аж. Так, все закончилось. И а, нижняя строчка у нас. Добавим еще таблицу. Так, и теперь у нас здесь идет... Зажимаем shift. Это мы уже э, зажимаем, когда... Так, здесь у нас идет... Z, X... Вот подряд все, подряд все так нажимаем. C. Потом... V, B, так, Все. Вот, и теперь начинается, конечно, у нас экшен, когда мы все это нарисуем, поставим перед глазами. Раньше я как делал, нарисовал все это, поставил э, перед клавиатурой, и, несмотря на клавиатуру, пытался печатать. И я вам хочу э, рассказать, что он печатает э, слоги, допустим. Слоги печатает. Вот почему-то он не печатает слог «Са». И некоторые, э, в общем, вот эти вот слоги который должен был, по идее, печатать, он не печатает почему-то, я не знаю. Может, это потому, что шрифты я не ставил, а просто включил раскладку. То есть, он не все почему-то печатает. Или нажать надо еще на какую-то клавишу, которая мне пока что неизвестна. По крайней мере, несколько лет назад я печатал не так. Вот, ну мы попробуем то, что мы уже знаем. Допустим, да, вот у нас буквы, какие мы прошли. С вами гласные, да? А. И. О. И. И. Я. Так, да, практически все есть. А... Практически, да, все есть у нас. А, вот еще О, У. Это как бы идет то же самое, видите, как бы он... Ну, попробуем, например, напечатать слог. Попробуем с буквы м, О напечатать, да. Вот с буквы О он печатает. О, это у нас получается... Т, да вот печатаем например нет вот тоже не печатает да обычно а, обычно он а, ну-ка если с м м это у нас так так попробуем тогда Попробуем тогда напечатать. Вот ска, ска он должен печатать. Не печатает. Хорошо, тогда напечатаем ки, допустим. Ки это у нас... Ки тоже не печатает. Игни не печатает. Вот это вот странно, конечно, система. Иногда он начинает печатать. То есть вы видите, что... Вот у нас ны, например, получилось. Вот почему-то ны у нас получилось печатать. Так. Н это у нас здесь она идет, да? Н и у это у нас идет в третьей строчки. Значит, S и вот так. Попробуем еще раз. N, e. Теперь он печатает, видите, как бы 2N почему-то. Это вот очень, очень такой непонятный какой-то... Ну-ка... Вот это, наверное, у меня на компьютере такая система стоит. Вот, видите, иногда он печатает нам слоги даже не только двухбуквенные, но и трехбуквенные. Так, вот что из этого хорошего нам удалось? Из того, что мы проходили, вот, «ны». Ну, Рыль мы еще не проходили, но, допустим, так вот трехбуквенный слог он нам напечатал. Так, это у нас о о. Ё. Это нам пока не надо. Это тоже не надо. Вот у нас. Но что тут, собственно говоря, еще? Так, вот у нас на, наконец, ставите каким-то образом. Мы пытались напечатать на, у нас не получалось, но тут у нас вот на, пожалуйста. Так, вот это все нам не надо. Это все пока нам не надо. Вот таким образом. Как же, как же он? Вот, то есть, D, допустим. D, то есть, нажимаем на D и на И, Он печатает нам D. И MI печатает. Замечательно. Теперь CHI, CHI печатает. P, замечательно. А вообще он нам не печатает. Ну ладно. Да, попробуем. Просто и тоже не печатает. Так, и вот здесь, видите, как бы ми опять нам он не печатает. Но попробуем из тех, что мы знаем, еще напечатать что-нибудь. Например. Так, попробуем. Вот ро. до мо мо по замечательно ну, вот это пока мы пока мы это уберем и вот это тоже уберем потому что этого мы еще не проходили Вот Теперь из того, что нам надо еще, это вот эти вот наши смычные э, органы речи плотно сомкнутые. Видите, они э, как бы из этих. Это у нас э, к-ты-п-сы-ти. И это, соответственно, э, тот же звук, только органы речи у нас плотно сомкнуты, И звук обозначается двойной буквой. Да? Видите, как бы это две буквы таких, это две таких, это две таких. Сы 2 и, две, и ть, тоже 2. Звук наслаивается на другой, не сумев выбраться. Просто произносим, смыкаем плотно органы речи и произносим тот же звук. Например, не ка мы говорим а ка или та па са тя. да и вот нам это надо напечатать или можем написать, допустим, да? Печатаем мы как? Мы уже видим, что надо зажать Shift, да, и первое у нас это была цифра 1, да? А, нет, вру все, это у нас взрывные. А где же у нас смычные-то? А, смычные печатаются вот как. Смычные печатаются два раза, нажимаем на букву. Например, нам надо напечатать... К, да, вот два раза... Наж... А вот даже здесь... Да, вот все правильно. Можем зажать shift и нажать на единицу. Да, и потом А. Ну, К он тоже не печатает. Ладно. К. К, да, теперь дальше. Что нам еще надо из этого? Т это у нас, ä, 2, ä, значит, будет... Вот, нет, не вот. Так, при зажатом, значит, первое, второе. А, это у нас... Shift. Так, теперь попробуем попроще сделать. Значит, здесь у нас раскладка, это у нас первый ряд, будет седьмая, да, первый ряд, это будет у нас седьмая буква. Так, еще раз. А, а, потому что он у нас переключился, переключился сам. Так. Вот, пожалуйста, Т. Вот, Т. Т. Он нам напечатал. Значит, у нас теперь нам надо ПА. Да, П у нас вот она. Где? Shift. Нет, здесь мы Shift не зажимаем. Здесь мы просто два раза нажимаем одну и ту, одну и ту же букву. То есть в нормальном состоянии. И здесь у нас вот мы видим это э, цифра 3, если можно так выразиться. Нажимаем два раза. Ага, и не, фокус не удался. Хорошо, тогда мы смотрим, где она у нас еще тут спряталась. Вот это у нас пошли так. Пошел у нас э, третий, третий ряд, предпоследний, по-моему, это... То ли буква Ж. Да. Вот, нажимаем на два раза. И А. а. ПА. Дальше поехали. И а, что у нас еще надо? Еще СА и ТЯ. С у нас вот она самая первая. А. Ну, СА она не печатает. Из принципа, видимо, я не знаю. Так, теперь мы «тя». Те у нас где? Где у нас? Вот это все, когда запомним, мы все буквы выучим, будем печатать уже легко. Так, теперь где у нас? Что-то я тут не вижу. А вот она. Это у нас тоже, получается, третий ряд. Это где-то, по-моему, «L». Так, два раза. Да. И «F» — это «А». «Тя». Ну вот, видите как. Напечатали, и когда мы уже запомним, будем печатать, можем даже вслепую печатать. Можем даже вслепую печатать спокойно. Вот, сейчас мне единственное, надо разобраться, почему он слоги иногда, допустим, слово я хочу написать, и слоги он мне иногда не печатает почему-то. Даже как-то мне это можно сказать, даже обидно. Ну-ка. Почему он не печатается? должен печатать, потому что есть слог, допустим, есть слог, который он не печатает, пока следующая буква вы не нажмете, потому что он как бы автоматически подставляет, например, какое-нибудь слово вы печатаете, да, допустим. Вот видите, он, он печатает, допустим, слог "ным" напечатал нам, да, то есть он автоматически это делает. Такая система, да, но, допустим, слово «Саран» или «Сарам человек». А нам нужно, чтобы «Са», а потом «Сарам» напечатать. В общем, я пробовал, он не хочет нам это делать. Видите, как он печатает все по отдельности. Вообще вот так как бы в строчку печатает. В строчку, а, в строчку так это у нас не получится. Нам надо именно именно как полагается. <coughs> вот. Ну, собственно, экшен на сегодня мы закончим. А завтра будем писать с вами еще смычные, повторять. <coughs> повторять вот эти, вот эти все согласные у нас скользящие, смычные, взрывные. Всего у нас... 14, да, 14 получается, и еще 5, всего 19 согласно, и еще 5 мы пройдем а, чуть попозже. Корейский язык с нуля каждый день. Удачи, до новых встреч!